Беги со всех ног от любого, кто говорит, что деньги – это зло. Это колокольчик прокаженного на шее того, кто хочет тебя обокрасить. Все, кто читал эту книгу, зарабатывали в среднем раза в два или в три больше среднего. Она волшебная? Боги больших денег не дают интервью тем, кем они не владеют. И все же одного из расправивших плечи атлантов мы разыскать сумели. В Лондоне. В России риторика кризиса, она выдуманная. Люди ни хрена не работают. Ну, что, греки работают? Один сошкой, семеро с ложкой. Э -э, жители Испании, что работают? Точно так же. Сиеста, фиеста, конечно, у них плохо. Человеку надо понять, э -э, кто он такой, что он родился никому ничего не должным, что у него есть абсолютное право на себя, на свои части тела, на свои мысли и на продукты своего труда и что он не должен жить ради кого-то. Справедливость – это слово, с которым совершено самое большое количество преступлений против частной собственности. Обычно, когда политики говорят о справедливости, они знают, что успешных будут отбирать дуракам и прочим, прочим нечестивцам. Есть такая немецкая поговорка, которая хорошо все объясняет. Все, что не может продолжаться таким же образом, как это было до сих пор, однажды обязательно закончится.